Прокомментирую, пожалуйста, то, что Кадыров напросился на официальное приглашение в Турцию, ведь он всегда мечтал об этом. И если Кадырова реально туда как бы, пригласят, и он туда поедет, то это будет, конечно, плохой звоночек. Я, я по факту буду это все, то есть от, от разговоров Кадырова, доверять вообще разговорам Кадырова, это себя не уважать. Поэтому, если подобное произойдет, тогда и будем это как-то оценивать. Ни один сдавший ДНК кумык, еще ни одного среди них не было, ни, ни, ни, ни кавказской гаплогруппы, ни одной. Все, все кумыки, которые сдали, они все автохтоны кавказские. Поэтому... Потому что ты живешь в Швеции, Масхадов живет в Норвегии, почему вы выбрали Скандинавию? Насчет Танзора не знаю, может быть он выбирал, у него может был выбор. Насчет себя скажу, я не выбирал, у меня вообще не было выбора, когда я летел, я прилетел в Польшу. Ну как, какой-то маленький выбор у тебя бывает, конечно, безусловно, но вот из того выбора, что у меня был, а это, по-моему, была Литва или Латвия, Польша и... и что там еще было, не помню, Чехия что ли, в общем, какой-то вот такой вот очень скудный был выбор. И из того вот этого выбора, что был, Польша мне показалось самой такой приемлемой, а, ну, наилучшей. И, в общем, я туда прилетел, Но в Польшу у меня не получилось, и когда мне нужно было из Польши куда-то уезжать, опять-таки, тоже не, не было такого, что вот ну, давай там, выбирай себе страну. А, тоже, конечно, был какой-то выбор. А, была Франция, была ну, естественно, не Германии, но в Германии понятно было, что там у меня вообще все проблемы здесь начались из-за Германии. В общем, я как-то как так получилось, что я попал в Швецию, и а далее, уже когда я сюда приехал, только тогда я понял, насколько это хорошая страна. То есть я не ехал сюда, зная, что вот там так круто, надо вот в Швецию такого не было. Я приехал, и когда приехал, я уже... Даже, даже когда я ехал, меня, то есть я был под вопросом, я мог еще дальше куда-то двинуть. Но когда я приехал, я понял, что да, это очень хорошая, крутая страна, и она меня вполне устраивает. Салам алейкум алейкум всем братьям, я Кумыки, хотел бы задать Тумсо такой вопрос. Почему говорят, что Кумыки приезжие на Кавказ, мы Кумыки, Балкарцы и коротчевцы один народ же? У алейкум Хорошо, что сейчас есть вот эти ДНК-исследования. Я, честно говоря, ну, последние, наверное, полгода а, не смотрел кумыкский а, этот кумыкский проект. Но вот по, по той информации, сейчас она, я не думаю, что она сейчас как-то изменилась, а по, по вот той информации последней, что у меня была, ни один а, сдавший ДНК-кумык, еще ни одного среди них не было. И, не, не не кавказской гаплогруппы ни одна все все кумыки которые сдали не все автохтоны кавказские поэтому конечно это все полная чушь там обычно кумыков балкарцев карачаевцев просто из-за того что они говорят на тюркском из этого сделали какие-то гипотетические там металлогические ну, провели цепочки что это вот какие то значит тюркские народы, которые что-то там куда-то шли, проходили и, значит, где-то застряли у нас на Кавказе. Но по факту эти ДНК это опровергают. Там они все являются автохтонами. Значит, сразу задается вопрос: а почему, как они оказались на Кавказе, как вообще на Кавказе появились народы, говорящие на тюркском? Значит, надо искать уже другое объяснение, правильно? Потому что это не работает. Если ДНК наша, значит, это наши полностью кавказские, как бы, абсолютно народы. Значит, наоборот, когда были какие-то там монгольские Чингисхан, Намерлан, когда вот этот вот период был, наверное, наоборот, как-то был перенят язык какими-то нашими племенами, которые где-то соприкасались да, с этой империей, с захватчиками, какие-то рынки, торговые отношения, понимаете, где-то что-то, наоборот, я думаю, что это был, был просто перенят язык отдельными племенами, и когда-то... Народы, они же формировались постепенно, понимаете, это же не, не так. Конечно, есть всякие те, теоретики, которые скажут, что не это, там, с самого начала, но э, я скажу свое мнение. Я думаю, что народы, они потихоньку формировались, и вот как раз из тех племен, которые говорили на этих тюркских языках, сформировались несколько народов, э, и точно так же из других, там и, и наш народ сформировался из определенных племен, там и другие но все эти народы, и тюрк, говорящие на тюркском и на дагестанно группа, все эти народы являются автохтонами на Кавказе. Пока еще, по тем данным, что я осмотрел, нет еще ни одного народа на Кавказе, который бы не был автохтоном. В своем подавляющем большинстве. В, в многих народах на Кавказе, Практически в каждом, вот у кумыков пока, правда, я не видел, но ну, еще маленьких тоже, наверное, каких-то не будет. Но у многих народов есть не, не, небольшое количество каких-то там с разных из разных других каких-то частей да, этой земли. Но подавляющее большинство это кавказские автофтоны. Прокомментирую, пожалуйста, то, что Гадыров напросился на официальное приглашение в Турцию, ведь он всегда мечтал об этом и даже специально напросился в эту переговорочную группу в Сочи. А, во-первых, мы не знаем, во-первых, это неофициально. это все-таки, он сам там написал, что в Куларах там что-то о нем поговорили. А, поэтому, может быть, это вообще такого не было, во-первых, отрасль, даже если такое было, это может быть простая такая, знаете, политкорректность. А, если Кадырова реально туда как бы, пригласят, и он туда поедет, то это будет, конечно, плохой звоночек. Мы бы не хотели видеть Кадырова гостящим у, а, у турецких. А, вообще не хотели бы его видеть гостящим в Турции, начнем с этого. Но тем более нам было, будет, конечно же, неприятно увидеть что его вообще в принципе считают там каким-то чуваком, которого можно можно там, на уровне хотя бы заместителя министра какого-нибудь встречать. В этом, в этом плане, конечно, это будет неприятно. Я, ну, я, я по факту буду это все. То есть от, от разговоров Кадырова, э, доверять вообще разговорам Кадырова, это себя не уважать. Поэтому, если подобное произойдет, тогда и будем это как-то оценивать. Но Кадырову, я, я думаю, нужно было не... В куларах нужно было говорить не о том, что там э, приглашать кого-то или не приглашать, а... Нужно было вот все те претензии, которые он высказывал. Чего вы там наш самолет сбили? Нужно было об этом говорить. Нужно было говорить про э, претензии о, по названию этого парка, именем Джихара Дайва в Стамбуле. Нужно было сказать э, министру иностранных дел Турции, что вот Катыров собирается назвать улицу в, в, в Грозном в честь этого Абду, Абдуллы. Э, забыл его фамилию. Абдулла. Ну, в общем, этот курдский э, РПК-шный э, РПК лидер, которого посадили в Турции. Нужно было об этом говорить. Тумсо, я русский православный человек, и несмотря на то, что ты нас, русских, не жалуешь, перед сном я слушаю именно тебя, так я хорошо засыпаю, спасибо тебе сердечно. Я Михаил, я, у меня нет предрассудков по национальному признаку, если ты под э, русским человеком имел в виду просто, э, просто человека, относящегося к этому народу, э, ментально или там, этнически, э, не знаю, то у меня нет никаких проблем. У меня э, есть действительно неприязнь, я не жалую, я не жалую им, империалистически настроенных, но это могут быть и не русские. То есть важно понимать, что они могут быть там, бурятами, какими-нибудь, алтайцами. Если они будут вот, русисты, этих людей я не жалую. А вот если он, например, русский человек, но с правильными, абсолютно не эмпиристическими идеями, то у меня к таким не к русским, ни каким-либо другим людям у меня нет никаких претензий. в недавнем эфире ты выдал свое истинное отношение к нам, завуалированно, назвав нас русских вонючими алкашами, и ноги у нас не мытые, и что ваши нравы, и что ваши И что ваши нравы выше наших, и ненависть у тебя к империи и ее жизни. Ну ты, конечно, очень сильно переформатировал эти мои слова вложил в них немного другой смысл, который я говорил, но в целом то, что нравы то, что вы не, ну, не принесли нам какие-то нравы, которые были бы нами оценены как выше наших, то есть то, что можно было бы перенять, это правда, в этом нет сомнений. Но там то, что алкаши, это, это конечно сильно мои слова передергивались, такого я конечно не говорил. Я лишь привел историю которую часто рассказывают, но, кстати, насчет ее достоверности нужно спросить у историков, что имам Шамиль реально им разговаривал с каким-то генералом российским, и когда тот ему что-то говорил, вот, про, типа про какие-то нравы, он ему сказал, пусть твой солдат снимет сапог, и, в общем, я, я думаю, вы представляете, что там было, да, когда он его снял.